Привет, друзьяки, с вами снова Хилклим Рейсинг, снова Оптимул Сейчас мы с вами будем гонять на Формуле и на других наших автомобилях, которые у нас есть Пока давайте на Формуле зу, зу, зу. Идеальный старт, класс, получился Кстати, на Формуле это, ну, немножко проблематично, она быстро обороты набирает очень быстро стрелка у нас зашкаливает. Ой, спойлер потеряли. А как правильно, кстати, спойлер? Или антикрыло? Или это одно и то же? Я не знаю, кто знает правильный ответ. Пишите нам, чтобы мы тоже знали. Так, теперь э, бампер главное не потерять. Вот, приехали последние. Что же с нами случилось? Видимо, на формуле, именно на самой формуле, на машинке, по снегу ездить... Не очень, ну не знаю, сейчас во втором заезде, посмо... о, видели как стрелка прыгает, в общем во втором заезде сейчас посмотрим, мы это в принципе цепи поставили на нее, едем с цепями, как в принципе ездят все в зимнюю пору, но что-то видимо результат, хотя ну как, второе место уже лучше, машинка я напоминаю, у нас не сильно и прокачено там что-то двигатель улучшен да и так по мелочи а в основном ну не прокачан сильно автомобиль и у нас вторая позиция личный рекорд э, фо... а не личный формула лучше всех а личный рекорд у нас немножко поменьше да поехали поехали поехали поехали давай давай давай набирай обороты по снегу не так уж просто это и делать на формуле на пузом видимо он цепляется за все что только можно зацепиться и это есть проблемка ну ну держись уху ух, чуть не разбились но ну, держались на колесах кстати один уже разбился водитель разбился так не надо на других наговаривать и у нас не будет несчастных случаев вот едем едем формула что что что нам поставить улучшили пружинки Подвеску, сцепления, чтобы еще улучшить, еще... ничего, наверное, да, давайте поедем, хватит, уже. денег уже столько вытянул, просто пипец, в предыдущем выпуске, кто помнит сколько у нас было, специально говорить не буду, кому интересно, посмотрите, вот, а тем временем мы обратно на последнем месте, и обратно на первом, как быстро меняется турнирная таблица, Главное сейчас удержать нам лидирующую позицию Уже, видите, давай-давай-давай О, все, первое место Сразу видно, что мы ехали на формуле не по снежной трассе Но по асфальту было бы еще интереснее Хотя не знаю, не знаю Кто смотрел, тот знает, что и по асфальту бывают косяки В общем, можете посмотреть предыдущие выпуски и узнать Как же оно печально ездить по асфальту кто э, играет и со мной согласен, ставим пальчики вверх, кто не согласен, ну, по логике должен сказать ставьте пальчики вниз, а там смотрите сами, в общем, ставить, не ставить, как хотите, а тем временем у нас не первое место, ну, что-то мы немножко прослабовали, э, давайте исправлять, исправлять у нас в принципе э, разрыв 1 очко, Давайте вот так по амбарам погоняем. Вот преимущество формулы в том, что в отличие от супердизеля в таких амбарах, ну, можно себя чувствовать уверенно. Но Супер едешь и, и, и думаешь, перед амбаром сломаешь сейчас что-нибудь или не сломаешь, прыгнет в нет. А тем временем обратно первое место. Ура! Ага, давайте турнирную таблицу нам быстро показывайте. Так, так, так, 7 и 5 у ближайшего, ну нужно как минимум одно заработать, не, не одно, два очка нужно заработать, чтобы же точно закрепиться, а два очка это у нас какое место, я не помню, ребят, напомните, второе по-моему, вроде второе, ну в общем едем, смотрим и комментируем, естественно комментируем внизу под видео, пишем свои впечатления, понравилось, не понравилось. В общем и отвечаем на вопросы, которые я задавал время выпуска А мы вырвали все таки первое место Вот два очка это второе Второе место В принципе нам хватило второго Но нужно баллы набирать Очки чтобы уже легенду номер 4 Нам победить Открыли красный чемоданчик Вот он Магнит но не на супер джип Спасибо пожалуйста В принципе ребят Подписывайтесь на канал на этом все Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Всем пока-пока.